первый раз вступил в клан активности, неделя, сезон, что это блин такое. Зато тебе сразу якорь, оказывается. Вижу чья домашняя страница, поиск, ликов, плотом. Вроде бы классно. Ты еще один рабах, то что логучие все. Так давай уже. Ага, блин. Какое там времени? А, зря заключил запись Тут куча девятых пригласить можно 10-20 игроков, а то круто Ну давай. Не, может конечно наступать, почему Потом посмотрим. Сможете выступить? Если да, то может быть наш клан создать, И тогда можно что-то мутить. Да, трогать Дискорд, стадим ну, будет дискорд отдельно. У меня нереально не долго. Не. Алло. Может что-то я как Нет? не хочет. А, давайте, всем удачи, пока. Я с игры, потом через типа, пару часов зайду, посмотрю, что делать, запишу ролик. О, вы не можете делать пожертвование, Регистрироваться игрокам в сражении с железным монстром в течение 1 до 4 часа. С вашего нового плота. Понятно, пока.